В разговоре с президентом Сегодня Штатов вчера вечером в 8 часов настолько времени президент Буш звонил мне по телефону и сообщил о том, что через час полтора начнется операция против баз террористов, транспортированных на территории Афганистана. Я нисколько не сомневаюсь в том, что руководство Северных Штатов и президент Пуш сделали все, что в их силах для того, чтобы мирное население этой не пострадало. Нисколько в этом не смысл. Я думаю, что такое развитие событий было вполне ожидаемым. Было вполне ожидаемым, поскольку вы знаете, что трагические события 11 сентября этого года внесли в жизни почти 7 тысяч человек это в два с лишним раза превышает потери Российской Федерации в ходе всех наземных операций против террористов в Чечне, начиная с 1999 -го года такой же ущерб не мог быть э, незамеченным и не мог не вызвать соответствующей ответной реакции я думаю что эта реакция была ожидаема не только теми, кто борется с терроризмом. Я не сомневаюсь, что такая реакция была ожидаема и самими террористами. Они прекрасно знали, что они делают, знали, на что идут, и просчитали такой вариант развития событий. Больше этого они провоцируют. руководство ведущих стран мира на такое развитие событий. Вместе с тем, думаю, что они на этот раз просчитались. Это люди, которые за последние десятилетия поставили под свой контроль огромные денежные потоки, основанные на нефтедолларах и торговой наркотиками. Они используют эти деньги для того, чтобы наносить чудовищные удары, чудовищные по своей жестокости. По странам, которые делают объектами своих нападений. Рассчитывают на то, что смогут использовать эти деньги для нанесения, с одной стороны, ударов подобного рода и для того, чтобы парализовать волю народов этих стран, сопротивлений. А с другой стороны, используют эти деньги для того, чтобы оболвать общественное мнение. Используют эти средства для... Воздействие на общественное мнение через подконтрольными средства массовой информации. Они рассчитывают на то, что современная цивилизация раздобрела, стала неповоротливой и утратила способность к сопротивлению. Но не только на это делался расчет. Не в последнюю очередь. Этот расчет делался на то, что им, как и в прошлые годы, удастся лагировать между различными центрами силы? Удастся лагировать между различными центрами силы? Опираться то на одно, то на другое, крыло, то на один центр, то на другой. Так и происходило очень многие годы. После страшной трагедии 11 сентября текущего года человечество повзрослело. Думаю, что их подвела, террористов подвела их наглость и самоуверенность. Такой сплоченности международного сообщества перед лицом общего груза они не ожидают. Мне бы очень хотелось, чтобы эта сплоченность проявила себя самым лучшим образом. И чтобы террористы на своей школе почувствовали результат совместных усилий международного сообщества в борьбе с террором. Российская Федерация уже заявила свои параметры участия в антитеррористических операциях, они остаются неизменными. Вы знаете, что мы, кроме всего, развертываем широкомасштабную гуманитарную помощь народу Афганистана и будем наращивать усилия в этом направлении. Будем их координировать с действиями международного сообщества, с европейскими и американскими партнерами. Это то, что я бы хотел вначале сказать по управлению регистероном.